Доброго времени суток, с вами Желтый Мужик. Итак, друзья мои, сегодня второй день обучения. Вчерашний день показал, что в жизни очень много лишнего. Вчера был хаос, разброд. И а особенно к вечеру у меня была немножечко паника, потому что сегодня у меня супруга уезжала, уехала на весь день на тоже на обучение по коучу. Вот, а 12 месяцев дочки и, соответственно... Я сегодня с ней. Я вообще, честно говоря, был в шоке, что и как делать. Как успевать. Но! Вопрос подстройки. А, вот в хаосе вот одна из моих задач была успокоиться. Успокоиться. Вот. И как говорится, Бог дал, Бог дал эту ситуацию. И, друзья мои, я благодарен, что вот именно сегодня, второй день обучения, а, при всем том А ужасе, что куда как. Я не могу сидеть за компом, потому что вот дочка на улице спит, пока уложил, да спит. Быстренько пишу видео. Короче, нет компа, но есть бумага, друзья мои. Тут ничего не видно. Это потом, я думаю, что на онлайн трансляции встретимся, я покажу свои мысли. Короче, у меня есть бумага. Я как мог быстренько систематизировал все задания, которые есть, и а -а Что получается я как бы еще в данный момент вижу некую э, некую схему вот понимаете не не в голове бегом а сделать то пост 8 5 10 а совершенно четко я понимаю что есть у меня задача вот такая такая такая такая более того ряд задач у меня увязываются в некую систему короче друзья мои основная мысль данной записи какая никак не научусь смотреть вот сюда в камеру Не зря Бог дает нам какие-то ситуации. И просто эти ситуации было бы здорово все-таки замечать спокойно и понимать, что это в лучшую сторону. Только понять, в какую лучшую сторону и как это использовать. Вот. По поводу бланка систематизации, вот какой-то такой на бумаге. Я думаю, что попозже, ближе к вечеру, если по, удастся, сделаем э, трансляцию и э, поговорим поподробнее, если у кого-то будет интерес. Вот, пока что благодарю вас, хорошего вам дня, счастливо!